Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свобода России». Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов, а в эфире у нас политик Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами видим, что сейчас происходит в зоне арабо-израильского конфликта. Взаимные обстрелы, погромы, избиения и убийства. И я знаю, что вы не очень хорошо разбираетесь в деталях этой истории, но тем не менее вот в своем последнем посте в Фейсбуке, посвященном происходящему в Израиле, вы сказали, в этой войне Израиль защищает все человечество, цивилизацию, которую люди создавали несколько тысячелетий от варваров, которые хотят ее разрушить. Вы могли бы пояснить свою мысль? Ну, смотрите, вот... Неожиданный вопрос, надо сказать. Поэтому я буду соображать на ходу. Может, оно и интереснее. Да? Как Петр говорил, что без бумажки, что глупость каждого была видна. Да, да, да можно такое выражение. Кстати, да. Без заготовки. Вот мне кажется, что человеческая цивилизация шла по... Как бы она развивалась по нескольким линиям. И вот Главное, может быть, там было, была линия защиты человеческой жизни. Вот эм, никто не должен... Жизнь кого бы то ни было не должна находиться в воле другого человека. Да? То есть никто не может решать жизни другого человека. Вот, вот в этом направлении двигалось. Да? Были там вводились ограничения. Там, допустим, если по русской правде... если. Князь убил смерда, то он должен заплатить штраф. То есть он, конечно, его не казнят, там ничего, ну, князь, он и есть князь, да, а то смерть. Но все равно, вот, вот нет, вот ты его не убивай. Если убил, платишь штраф. Да. Вот. Потом там еще какие-то правила, да, то вот дошло до отмены смертной казни. В, во многих странах мира она отменена, и вот вот нет. И даже вот в нашей стране, например, mm -hmm. идет постоянное движение в общественном мнении против смертной казни. То есть вот, люди все-таки не хотят смертной казни. Да? Вот, вот э -э, жизнь человека, она сказать, священна. Да? Ее иногда отнимала, ну, при уже развитии цивилизации ее могло отнимать государство, но ее никогда не мог отнимать другой человек. Вот. Ну, и многое другое. Защита от самовластия, защита от унижения там, и прочее, и прочее. Да? Права человека. Вот это все развивалось как человеческая цивилизация. Да? чего она везде так развивалась, на самом деле, мне так кажется. Ну, в той степени, какой это цивилизация. Ну, там, например, там, я не знаю, у, у саудовцев Саудовской Аравии, да? у них какая-то совершенно какая архаическая, великовая монархия. Собствентисты и все прочее, да? Однако понятно, что король Саудовской Аравии не может просто взять и убить человека. Вот, вот, вот не может и все. Да? Вот, чтобы убить да, своего политического противника, этот самый наследный принц, он там, проводил целую операцию, а теперь они, значит, негодяя, сдали исполнителя, и исполнители сидят, принц возникает ни при чем. Но все равно вот, вот, вот, просто, просто убить стало сложно, да? Даже для вот. А да, еще одна вещь. Извините, вот если я купон и говорю, потому что действительно это для неожиданный вопрос. Еще одно, почему развивалась человеческая цивилизация, это свобода. Да? свобода. То есть э, то, что ты можешь жить там, где хочешь. Например, да? То есть, ну или по крайней мере, ты не обязан жить там, где не хочешь. Там вот. могут куда-то не пустить, но тебя никто не может удерживать. Например, да, ты не обязан делать то, чего не хочешь делать, там, ну и так далее, да? вот. А вот свобода тогда, да? а Свобода – это отсутствие предопределенности. То есть вот если ты родился, например, ну, сегодня, да, там, я не знаю, были ваши предки, может быть, может быть графея, может быть, аристократы, может, может, крестьяне, да? Вот. Но э -э -э -э -э вне, вне зависимости от этого, кто бы ни был среди ваших предков, там, князь Волконский или просто, значит, фрепостной мужик, да, от этого не зависит ваша сегодняшняя зарплата, ваша сегодняшняя карьера да, и так далее. Да? Ну, совершенно не зависит. Вот, абсолютно. Да? Вот. То есть, свобода от предопределенности. Ты сам решаешь. Да? Раньше, допустим, если твои родители православные, то и ты православный. Ну, как а как иначе? Да? Сейчас я вот знаю... Семью наученных, много таких, ну я знаю лично немцы, они практикующие христиане, они вот, ходят в церковь, обряды и так далее. И вдруг выяснилось, что у два их парня, ну, когда подростки были там, они не крещены. Вот. И мы спрашиваем этих своих друзей немецких, что Ханса, и поймут, ты же, ты, же, ты же крещеный христианин, да. А почему они не крещенные А они нам говорят, что, понимаешь, это э, обряд крещения, это очень сложный выбор такой, да. Мы хотим, чтобы они его сделаны, когда они станут взрослыми. Вот. Мы хотим, чтобы они стали христианами, мы хотим, чтобы они там присоединились, но это и делает очень серьезный личный выбор тогда. Мы говорим, слушай, а если он когда Бог умрет, там, крещеный в ад попадет, ну слушай, ну, ерунду говоришь, как бы, мы же грамотные люди, вот. То есть, вот, понимаете, вот даже, даже, даже это, да? Так вот, вот эти, те, кто противостоит сейчас Израилю, вот Хамас, там, ну, Хазбалла, там, с другой стороны, вообще, вообще вся эта там, ИГИЛ, эта вообще вся вот эта шпана, да, они, на самом деле, Во-первых, они присваивают себе божественное право решать, кому жить, кому не жить, да? Это они же. Вот, собираются, значит, какие-то дети там, да? И решают. Вот это Да? Причем, может, вы знаете, что, допустим, эти радикалы исламские, они убили значительно больше мусульман, чем христиан. Да. Потому что они... Да. да, мусульман, которые не идут по пути Аллаха или по пути пророков, как они им говорят, да? И вот этот вот сукин понимаете, не научившийся, который стреляет, собственно, там, взрывает, он берет на себя право решать, идешь только по пути Аллаха или не идешь Тела. А кто тебе, кто тебе да, да, это право дал? вообще, кто, кто тебе дал? Это, Господь Бог, да? Вот они этим самим богами считают, как вот этот вот урод, который в Казани людей убил ну, пару дней назад, да? Вот. Значит, вот эти люди, вот, хамас, в частности, да, которые сейчас кстати, стоят Израиль, значит, во-первых, они берут на себя вот это право убивать. Да? Вот. Когда они пуляют эту самой ракеты, то в кого она там попадет? Понимаешь? В Натаньяху, которого они видимо, считают военным преступником, там. или просто вот пенсионеры там, из Эфиопии или из России. Это без разницы, на самом деле. Главное, чтобы кого не супер, да? Вот Это номер раз. Вот. А на своих им тоже наплевать. Ведь когда они размещают э, э, ракеты свои, вот, пусковые установки, в жилых кварталах, то что они делают, значит, тысячи раз точечный удар будет, да, тысячи раз, да, вот. однако какую-нибудь мальчишку, который оказался там рядом случайно, да, его эта бомба тоже убьет, вот тоже убьет, вот тут никуда не денешься, да, вот никуда не денешься, они ставят жилой квартал, они убивают своих тоже, они не только его убивают, они и арабы убивают, вы знаете, что штаб-квартира, ну или там оперативный штаб Хамаса находится, под землей, а сверху, знаете, что стоит? Больница крупнейшая больница сектора, крупнейшая больница, да. И чтобы достать вот этих паразитов, да, которые там подземелье, да, надо разбомбить больницу. А я прекрасно понимаю, что армия обороны Израиля не может бомбить больницу. Это случайность, они могут попасть в больницу. Война есть война, да. Но чтобы пикировали и шли на больницу, там ракеты же все на больницу не могут. Нет, это все невозможно. То вот. в этом смысле они, конечно, абсолютные дикари. И еще они дикари вот, с точки зрения свободы. Потому что они определяют человека через его групповую принадлежность. Понимаете, они как бы что говорят? Ты еврей, значит враг. Да? Ты араб, значит ты должен быть мусульманином. Или там. мусульманин, значит ты там, должен тот, тот, тот, тот. На самом деле человечество идет, человеческая цивилизация идет к свободе понимания того, кто я кто я такой и что такое быть э, да, православным, что такое быть мусульманом, что быть нет, да, и прочее. Я знаю э, ну, сочтение русской православной церкви э, действующего который, э, он такой уважаемый очень человек у себя и в своем приходе, и в городе, возле которого приход находится, да, который не соблюдает посты. Он не соблюдает посты. Я у него в гостях был. Значит, ну там, выпить, ставит закуску, и там какая-то японца, ну, свинина очень погадает, да. Он вдруг меня спросил, слушай, потому что тебе свинину нельзя, ну, еврей же, я говорю, это ты что, я светский человек, я вызвал, говорю, а тебе-то можно вроде бы сейчас пост какую-то? Он говорит, да, субсидий. Я ничего постов не соблюдаю, это Господу не надо. То есть, вот он для себя. Я не к тому, надо или надо себе посты, да? Я к тому, что священник для себя сам, что такое быть православном священником, понимаете? это есть нормальная вещь – это развитие, да? А они определяют, каким тебе надо быть. Ну, конечно, самое главное – это жизнь. то что они презирают человеческую жизнь и используют ее как инструмент. Поэтому мне кажется, что да, это дикость, это варварство. И, конечно, раз они так себя ведут, то, в общем, я очень приветствую любые действия по их уничтожению. Ну, но ведь если вдуматься, у палестинских арабов есть и своя правда. Часть их территории до сих пор оккупирована. Палестинское арабское государство де-факто до сих пор не создано, находится под контролем Израиля. И израильтян они воспринимают как захватчиков, оккупантов, объясняя свои действия именно тем, что против захватчиков вооруженных годятся любые средства. Вам есть что возразить на это? Вы знаете, не 100%. Я понимаю, что там проблемы есть. Проблема-то есть, действительно, есть очень серьезная, да? Вот, там другое дело, проблема была во многом создана э, правительствами арабских стран. Э, ну, вообще, вы знаете, конечно, что э, палестинцев, как субэтноса, арабского субэтноса, да, до 48 -го года вообще не существовало. Ну, вот, не было такой идентификации «я – палестинец», Надо да, такого не было. Были сирийцы, орданцы, там, битяне, вот, э, там, ну, сирийские арабы, иранские арабы и так далее. Да? Вот. Значит, сейчас они уже есть, сейчас они себя чувствуют вот этим да? вот. И, конечно, вот, на самом деле там конфликт давным-давно успокоился, все бы давно ассимилировались и забыли, если бы братские арабские государства не ставили потомков беженцев. Uh, ну, беженцы тоже были спровоцированы, на самом деле. Uh, вот. Но вот ладно, еще люди покинули свои дома, уехали. Вот. Uh, вы знаете, что у них нет права владеть собственностью, например, недвижимостью? У них нет. Вот я был в свое время, я был первым советским евреем, еще последний последнем месяце Советского Союза, я был первым советским евреем, который посетил организацию освободительного полистия. Ну, так получилось. Вот. Я был у них в гостях, поверится. в Тунисе. Они там в Тунисе сидели. И вот. Значит, они хотели меня познакомить с сарафатом. Я на всякий случай уклонился и правильно сделал. Там были готовы фотографы, и они хотели это использовать там для чего-то. Вот. Так вот, они мне там все показывали. И, в частности, вот рассказывали такую вещь. Я в доме был одного из руководителей Вот, Значит, он говорит, смотри, я снимаю фактически. Вот. Я за него уже заплатил больше, чем я себе я его купил. Ну, чего ты не купишь тогда? Вот. А мне, говорит, нельзя. Значит, Тунис запрещал палестинским арабам владеть недвижимостью. Да? У них были свои бизнесы и все прочее. Но в каждом бизнесе был какой-то дисциплиседатель. Вот я живу в их гостинице. Ну, они обсудили гостиницу, которая им принадлежит. Но есть дисциплиседатель от тунисцев, которые, значит, прикрывают, они... ну, ну, ну и так далее. Да? Для чего все это делается? Для того, чтобы осложнить потомкам палестинских беженцев вхождение в нормальную жизнь. нужно осложнить. И, соответственно, поддерживать лагеря. Лагеря, которые являются источником всего этого. Да? Значит, мне кажется, что эту проблему надо решать и можно решить. Ее ведь почти решили. Помните, были переговоры в Осло? тайные переговоры, когда чуть было не договорились. Чуть было не договорились. Но для этого нужно, Понимаете, вот, вот государство, там, ну, неважно, арабов, евреев или русских, да, государство должно исследовать ну, как-то, какие-то цели благополучия своей территории, там, людей, живущих на этой территории и так далее, да. А не только оградёшься. Да, то есть, вот в конце упираются еще и в людей, на самом деле. Еще и в людей упираются. Ну, не было бы такого процветания после войны в Германии, если бы им не повезло с панародом по Аденаура. Вот, -вот Аденаура оказался бы, и человек так смог это сделать. Не была бы Франция среди держав победительности, если бы не Шарль Декот. Вот. Ну и так далее. Так вот, не вышла бы, наверное, Америка из депрессии, так, как она вышла, если бы не Франк Амеронский. Ну и многое-многое другое, да. Вот. Так вот, э, тогда можно было это решить, в принципе. Но очень важно, кто возглавляет ну, это, палестинское государство или прошлое государство. К чему он стремится? Знаете, пока там такой уровень дикий, безумный уровень коррупции, вообще казнокрадства и безответственности, которые там сейчас есть, ну это же пошмак, слушайте, они же не прищипивали индивидов, а у лидеров Организации Всевозможния Палестины, у лидеров Хамаса это миллиардные счета. Миллиардные. Вы чего? Вы вообще? Совсем Бог не боится. Так же нельзя вот так себя вести. Но пока они себя так ведут, это будет неизбежно. Потом еще одна вещь. Да, это... До тех пор, пока в их в уставных документах написано, что цель уничтожения Израиля, цель буквами, да, вот, вот черными буквами на белом фоне написано «Пред целью Израиля». Ну, скажите, а как общественно да, договариваться? То, что невозможно, да? Совершенно невозможно. Хочешь договариваться, да, нормально. И вот тогда почти договорились. Вы знаете, я знаю, что очень многие в Израиле, ну, кто-то очень беспокоился по этому поводу договорен, да? Но были люди, которые очень приветствовали и говорили, что да, мы с палестинским государством будет хорошие отношения, мы с ними договоримся, все, будет, все будет хорошо. Вот. То есть, я бы за то, чтобы... Я, вот есть сейчас территории, где вот люди, которые теперь называются палестинцами, которые, которые себя чувствуют, а значит они являются, живут компактно, да? компактно. Это э, э, Север Газа да, и это вот на, ну, там, э, Ромала, Западный берег реки Ордан, да. да. Они вот как бы, правда, разделяются, к сожалению. Ну вот это самое сложно. Но что там не сделать государство? Ну хорошо, надо было сделать. Надо было сделать. Но это государство должно быть, во-первых, оно, оно не может ставить своей целью уничтожение соседей. Если, пока оно ставит своей целью уничтожение соседей, оно не будет, конечно. Да, я знаю об этой проблеме. Я помню, что Нетаньяху в свое время категорически требовал исключения этого пункта об уничтожении государства Израиль из всех документов и даже из риторики «Хамас и Фатх». Но как-то вроде бы к этому не пришли. Но вы знаете, очень интересно у нас начинается разговор, потому что в ответ на ваш тезис о дикости и коррумпированности этих территорий я могу вспомнить очень интересный разговор, которым я был в свое время с одним чеченцем, там, с сыном достаточно высокопоставленных чеченцев, знатных и влиятельных там, в республике. Мы с ним долго всю ночь спорили как-то и... В ответ на мое заявление о том, что Россия все-таки, как бы то ни было, принесла на Кавказ цивилизацию, он ответил очень интересно, он сказал, да, принесла, но мы об этом не просили. И не просим до сих пор. Да, говорит, возможно, мы будем жить дико, возможно, мы будем жить неустроенно и несовременно, но мы будем жить самостоятельно. Как вам такая логика? Это их право. Это их право. Ну, кстати говоря, вот, пожалуйста, в цивилизованных странах это разрешается конкретным людям. В Америке есть такое выражение, эм, как сейчас, если на фабрике, не запрещено быть сумасшедшим. Вот, и поэтому, допустим, нельзя запрещать людям жить на улице, спать в скверах и так далее. И я сам видел, бездомный значит, лежит в Вашингтоне и пахнет, да, естественно. Вот с полицейская машина, бездомный черный, полицейский выходит белый, подходит к нему и спрашивает. А я, естественно, остался смотреть, интересно же, да. Вот. Бездомный, сын, он лежит спокойно, смотрит на этого белого офицера. Вот. <coughs> Тот говорит, сэр, вас, с вами все в порядке? Он говорит, да, Вам не нужна помощь? Говорит, нет, сэр, мне не нужна помощь. Окей, okay, have a nice day. Все, разошлись, да, потому что, и я помню, когда первая Сабула Штаты, конечно, мы спрашивали, то есть вот национальные памятники, национальные скверы ну и так далее, да, и, и везде вот лежат и пахнут, да, как-то вот, хорошо ли это, вот. А нам говорят, а они свободные люди, мы не можем, мы можем им только предложить другую жизнь, Помочь мне перейти, если они захотят. Да? Вот у нас есть такие организации, такие организации и так далее. Да? Там возят, ездят эти передвижные души. Ну, знаете, наверное, да, чтобы они могли душ принять, постираться. Там, ну, вот эти бездомные. Да? Никто не может это запретить. Да? Так что никто не может запретить, если ну, прав ваш собеседник, вот этот чеченский парень. Да, если он прав, что а мы хотим жить так, ну, хорошо, значит, они живут так. Правда, есть одно важное обстоятельство. Вы знаете, вот насчет мы хотим. У меня есть большие сомнения, потому что, да, конечно, многим нравится, допустим, традиционалистский уклад. Я знаю женщин мусульманских, которые говорили вот, в Афганистане, в Чечне, я была в Чечне во время войны и после, вот, и женщины мне говорили, что им нравится им нравится вот та форма отношений, которая там, принята, когда там, мужчины за столом женщины, садятся, там, ну, такие вот эти вот вещи, они считают, что ну, правильно. Да? Потому что мне кажется, дикостью это не имеет никакого значения. Да? Важно, что они считают. Они считают, что есть такие же Но вот когда был Чемпионат мира по футболу у нас два года назад, да, то показывали, как, был репортаж из Грозного, как значит, смотрят в футбол местные люди. Значит, в кабинете, или ну, в, в каких-то апартаментах Рабзана Кадырова смотрели футбол. Он и его какие-то товарищи, они все сидели, там, влечали, еще что-то такое. Ну, на самом деле, нормально, да? И потом показали какое-то уличное кафе в Грозного, где тоже сидят и тоже смотрят футбол. Точно а так же, такие же эмоции, все. все. хорошо. Вот, ничего не уравнение. Тут нет ни одной женщины. Ни в кафе, ни в апартамент можно сказать, что женщины и не хотят у них, вот, у них, у чеченских женщин другое представление там и так далее. но понимаете, да нет, я никогда не поверю, что у всех чеченских женщин такое. Угу. Я понимаю, о чем да. А раз та чеченская женщина, которая хочет прийти в кафе и смотреть футбол, не приходит в кафе и смотрит футбол, значит ее права нарушают. Вот что очень важно. Понимаете, что угодно – паранжа, хиджаб, э, на голове ходить, э, что хочешь, твое право, только не принуждай. Человек, который хочет жить по другим законам, должен иметь право и возможность жить по другим законам. Вот это вот очень важно, мне кажется. Вот. То же самое с цивилизацией. Вот Ваш собеседник говорит, а мы хотим жить вот так. Отлично. Отлично, как хочешь, так и жили. Никаких вопросов да? Ну других не трогать, не обижай других, и живи, как хочешь. Вот. Но если твой сосед, твой брат хочет жить все-таки иначе, у него должна быть возможность жить иначе. Вот. А э, если это диктатура, вот, как сейчас у Рамзанова, то нет. Такой возможности не будет. И Хамасовцы не дают своим э, соотечественным жить так, как они хотят. И жить вот так, как мы скажем. Исламское государство да? ну, Определяло, как одеваться Что говорить там, и так далее. Очень интересный разговор выходит Потому что здесь мы приходим К теме Возможности Либо невозможности, положительности Либо негативности принудить на вестернизации Того или иного общества И вы знаете, сегодня мне попался на глаза Очень интересный пост одного публициста Которого я не хочу называть сейчас в эфире Пост крайне интересный, это человек либеральных взглядов, он себя позиционирует как правый либерал, и в то же время он говорит следующее, что на самом деле давайте признаем, что после деколонизации Африки, африканцы стали жить много хуже. Огромное количество людей умерло от голода, нищета, гражданские войны, постоянные этноциды, этнократии и тому подобное. И... Он это экстраполирует и на классовые отношения, говоря о том, что вот, э, избыточное стремление к равенству обычно приводит общество к деградации, поскольку выбивает правящий, самый интеллектуальный и накопивший знания и навыки свой. И также экстраполирует это и на ситуацию с Израилем и Палестиной, утверждая, что поймите, что палестинцы в нынешнем положении не смогут создать эффективное государство, которое будет повышать уровень а, их благосостояния. И здесь вообще возникает вопрос, а возможно ли, насколько приемлемо этически, принудительно навязывать тому или иному обществу цивилизацию или, допустим, вестернизацию, светский характер общества, демократия ну, и тому подобный набор признаков современного общества? Как вы думаете? Я думаю, что это просто неэффективно. Знаете, вот это даже не только этический вопрос, да, который тоже стоит но это еще и вопрос эффективности, а это неэффективно. Ты не сможешь этого сделать. Значит, если людям, если людям не нравится, то никогда это не сделают это, это иллюзия на самом деле, да? Вот. И э, вот во что мы можем? Во что, так сказать, мировое правительство, если воно понятно. <с..."> да, помню, я да? понял, да. Во что оно, как мне кажется, имеет право вмешиваться? Да? Оно имеет право, имело бы, если бы оно было, да? оно имело бы право вмешиваться в э, случае геноцида да? и их ну, вот как было, в да, Афуре, к сожалению, во многих других местах. Да? А вот тут, да, тут э, полицейские силы значит, и прочее. Да? Вот. Значит, оно имеет право вмешиваться в... Нарушение прав людей. Вот. Ну, например, э, например э, в какой-то стране живут вот то странным как с нашей точки зрения. А есть люди, которые считают, что им там очень плохо, и, там обижают, и, там, ну их реально обижают. Да? А людей, ну, если ты не можешь им обеспечить, если невозможно им обеспечить жизнь нормально на их земле, да. Ну, надо им, видимо, сказать, что, ребята, это вот, очень трагическая ситуация. Давайте мы вас вывезем отсюда. Ну, Не просто вывезем. Все, ничего поделись. Как вывозили э, э, э, э, э, гомосексуалов из Чечни. Просто вывозили. Спасали. Потому ну, а а что, а что, а что делать? Значит, что делать? Вот. Сделать так, чтобы в Чечне к нему относились толерантно? Ну, нет такой возможности. Ни э, мирового сообщества, ни гражданского общества. Ну, нет. Да? И потом просто взяли, руководили. Вот была организация в Москве, блестящая, которая этим занималась. О, вот, классные ребята. И он Гайдара э, дал ну, премию за вклад в развитие гражданского общества. Э, вот, организация ⁇ Бомская собака ⁇ тоже премию за то, что спасали людей из э, Чечны. Вот. А навязывать-нет, навязывать все равно не получится. Это как ну, понимаете, ну я не знаю, вот ну, цветочек растет, а вы будете его дергать, чтобы он будет дердышем, сказать, быстрее вырос. Но вы его вы, вырвете с корня, в конечном счастье, и все, и не будет цветочка. Не будет цветочка. Я верю в то, вот, я, я лично, да, может я ошибаюсь, да? Я верю в то, что есть на самом деле есть единый магистральный путь человеческого развития. Я, я, я, я верю в это, да? Я верю в то, что э, западная цивилизация, европейская цивилизация, это вот и есть вот этот магистральный путь, да? Я вижу, что он, там, где внедряются, в принципе, э, ну, неважно, в Африке, в Азии и так далее, там меньше крови, там меньше э, зла вообще, да, там меньше помирают с голоду, ну и прочее. Да. Я вижу, что это работает в очень разных странах. Не так хорошо, как в Европе, но работает. В Мексике работает, работает. В Индии работает, да, в Японии работает. Ну, ну в Монголии работает. Да, совершенно. в Монголии работает, я тоже наслышал уже об вы помните, сколько у нас в советское время, ну вы маленькие были, может, вам рассказывали, как у нас в советское время издевались, как монголы. Это да -да. был анекдот самая независимая страна в мире Монголия, то есть от них ничего не зависит. А был анекдот по монгольского космонавта, который с красными руками возвращается, прибор будет нету ложь, нет ложь. Вот, то есть ну, презрение к ним было, да, а теперь. Слушайте, развивающаяся великолепно развивающаяся страна, демократическая страна, демократические выборы, смена власти. Вот Президент ездит без, там премьер, кто не помню, ездит без кортежа, никто ему улицы не перекрывает, ну, ну, не на велосипеде, не Швеция, но не Россия, да, и Китай. Вот. То есть вот это работает, да? но я думаю, что, я думаю, что это должно само вызавиваться. Само Мы можем требоваться от других людей, и от сообществ других. Только, чтобы они не причиняли зла НАТО. Это мы можем требовать. В том числе требовать Вооруженные, вооруженные, вооруженные силы. Да? Вот как сейчас требует Израиль Хамаса. Он же не требует, чтобы они жили, при предъявляли. Только мы сюда не везли. Вот сюда не везли. Ракет нельзя. То Кажется, Возвращаясь из зыбучих песков Палестины и степей Монголии на родную почву, хочу вам сказать, что вот сегодня приставы судебные опечатали имущество «Радио Свобода». Независимые СМИ продолжают выдавливаться из России. Еще одному средству массовой информации в «Таймс» присвоено звание иностранного агента. И все это, как мы видим, не встречает практически никакого сопротивления со стороны широких народных масс, как говорили раньше. Не кажется ли вам, что на самом деле та форма правления, которая утвердилась сейчас в России, достаточно органична? Вот изволите. Я свободу. я был там позавчера. Последний раз скалывал, в Позавчера. Абсолютно. Значит, органично в смысле нашей культуры Да, сказать. ну, если это не встречает сопротивление большого. А Гитлер, Союз сопротивление. А Франко, Союз сопротивление. А война, гражданская война в Испании была фантастической жесток. Цепами забивали друг друга штука зерно положить, да, вот. Французская революция, естественно, сопротивление, а сколько крови-то, э, самые все э, э, Вот, то есть, люди вообще, нет, вообще не так Все спокойно, вот, комфортно, в том числе, психологически комфортно. Да? А психологический комфорт чего требует? <coughs> там казнят кого-то, да? Ну, наверное, они за Я-то хороший, значит, ко мне не придут. Понимаете? Вот. Я хороший. А чего их там вот, забрали? А чего они пошли туда нельзя? С мутьяной, да. А я не вот Поэтому это нормальная вещь. Что касается вообще нашей истории, вы знаете, она, хотя, конечно тяжела и, возможно, более тяжелая, чем история европейских стран, но она, она тоже неоднозначна. Вот, понимаете, она не сводится, к э, как ее сейчас у нас сводят, от Александра Невского к Ивану Грозному, от Ивана Грозного к Южному Сталину и к Великой Победе. Да? Надо же обратить внимание, ис ис исчез не только Александр II, понятно, он вообще диссидент, э, иностранный агент по ЕСГО, да? а у нас истории исчезли, Ленин и Октябрьская революция. Дни да вечно живой Владимир Ильич Ленин практически не упоминаются сегодня. Да? И Октябрьскую революцию не упоминают. Потому что это хорошо, Все против порядка э, пошли. Да? И Ленин вообще иностранный агент. Значит, а вот значит, Сталин. Значит, Сталин стоит вот как огурец. Да? Вот. Э, да, это одна часть нашей истории. Но в нашей истории было другое. В нашей истории были, ну, кроме Псковской э, и Новгородской республик, и так далее, такой тоже, тоже русские люди там были, тоже не марсианы. понимаете, ничего, когда они вот Конечно, Новгородская демократия не была демократией в сегодняшнем смысле слова, разумеется. Там эм, правили, это называлось, 300 золотых пушаков, по-моему, называлось это вот местные бояре. они вот там как-то... Но это и не была диктатура, они должны были договариваться. Кстати говоря, в Чечне, которую мы с вами упоминаем, никогда не было диктатуры. А всегда была военная демократия. Да, Надо я было знаю. Догадаться. Все. Я знаю, да, до недавнего времени. Да, и в Дагестане то же самое, кстати говоря. То же самое, совершенно. И вот, значит, у нас были эти республики, у нас была героическая борьба за свободу. Князь, князь Дмитрий Голицы, который пытался ограничить самовласти. Первая попытка ограничения самовластия, кондиции для Анны Ановой. Это он заставил Анну Анну подписать кондиции. Другое дело, что всему там многих причин, через три недели она их изволила и задрать, как было сказано. И, соответственно, всех этих самых кондичников посадила в текст. Ну, понятно, сам князь Голицын тоже в трепости скончался. Да. И вот, и у нас были великие реформы Александра. У нас был Спиранский. У нас были э, просветители и гуманисты. Да? У нас была э, фантастическая попытка 17-го года ее не удержали, не смогли удержать, это другой вопрос, но люди пытаются и более того. знаете, вот русские, русские элиты, да, русские вот ну, интеллектуальные лидеры, они никогда не соглашались вот с этой идеей, что Россия обречена на э, самоволне, на диктатуру, на жестокость, там, да. они с этим никогда не соглашались. Вот они всегда считали, что... России, русские люди могут жить свободно, да? они считали, что просвещение не хватает. Да? Я хочу напомнить, когда Александр Сергеевич Пушкин написал вот это в глубине сибирский круг», «Храните гордое цепенье», то Адоевская, Александр Адоевский ответил, ответ Адоевский мне кажется, более сильный, чем письмо Пушкина. На самом деле, ну, там не политически я не имею права судить, а по смыслу, да, по смыслу, он говорит Нет. и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Это имеется в виду знание свободы. Да? Вот они, сидя в острове, они верили в то, что если будет просвещение, то народ соберется под знание свободы. И на обломках самовластия, напишут наши имена, да? Вот люди верили в это, на самом деле, за что? За что вышли на 17-й турцию декабристов? за себя, мы за себя, за людей. На самом деле у них все было. Это аристократы, у них все было, на самом деле. У них была хорошая, удобная жизнь. Да? А они вышли за то, чтобы крестьяне обрели свободу. Ну, нифига фига себе. То есть, мне кажется, понимаете, нельзя нашу историю в этом смотреть. В нашей истории было, было то, на что опирались большевики, на что сейчас опираются Путин, Конечно, это э, традиция крестьянская христианская община, ну, сначала крепостного права, христианская община, традиции э, военных поселений, э, графа да, и так далее. Да? И большевики, и Путин сегодня опираются на них. Да? Есть, в этом смысле это органично. Но у нас были традиции другие. У нас были традиции русских университетов, да? у нас были традиции народников, когда образованные люди шли просвещать мужиков. Да? Это, это, это что, это не марсиане, не французы, это, это наши же сограждане, сограждане делают, что это было во всей империи, и в русской части, и в малороссийской части. Это везде происходило, да. Вот. То есть люди верили в это, и вижу основания считаю, что это не так. Когда в 90-е годы были все-таки очень недолгое время, у нас были нормальные выборы, да, ну там почти нормальные, похожие на выборы. Обратите внимание, что. Euh, такие враги свободы открытые, да, они вообще не набирают там Они не набирают. Люди хотят свободы. И наши люди хотят свободы. Потому что они за нее не идут на баррикаду. На, на баррикаде страшно. Но тем не менее, пока складывается впечатление, по тому новостному фону, который мы имеем, что Россия все глубже и глубже погружается вот в эту пучину деспотизма, пучину какого-то такого, знаете, северного русского снежного ИГИЛа, так бы, если уж мы сегодня говорили об ИГИЛе, когда, на ваш взгляд, наступит новая волна либерализации, свободы мысли, просвещения и освобождения России? Я не могу, сделать, не могу ответить на наш вопрос во временной шкале, потому что это очень сценарно, понимаете? Биологические причины, сколько еще будет здоров и жив лидер да? Да. причины внешнеэкономической менту, еще будет смерть, да? Да. ну и так далее. Очень много факторов, и поэтому предсказать по это нельзя. Но я не думаю, что этот режим пережил, пережил э, первое лицо его. Вот, вот это я не думаю. Я думаю, что это начнет сильно меняться вместе с ним. Но мне кажется, что, скорее всего, это... Мне кажется так, что вот есть много сценариев э, ухода этого режима. Некоторые сценарии ужасные, Это э, просто я не знаю, кровавый хаос, который может здесь возникнуть, к сожалению. Да? Или это мировая война. Понятно, да, это все Но так точно он не сменится в результате выборов. Ну, не для этого того, что у вас менялся план в Украине какая-нибудь. А мне кажется, что все больше шансов на то, что он сменится в результате дворцового переворота. Дворцового переворота. Вот. И тогда. Даже если этот переворот может ну, осуществить только людьми очень близкими к трону, естественно, ну, как всегда это бывает, вот. а, Но даже эти очень близкие к трону люди, которые, конечно, являются соучастниками всей политики сегодняшней, тем не менее, должны будут маленько отойти назад, сделать шагов назад, и с точки зрения международных, и с точки зрения внутренних, и, и так далее. Вот. Вот, я думаю, что да, вот, вот режим, новая волна начнется после ухода этого лидера. Ну, я предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить на сегодня. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что это будет скорее раньше, чем позже. Ну а с вами были Леонид Гозман и Даниил Константинов на канале форума свободной России». Оставайтесь с нами. Спасибо и до следующих встреч.